Всем привет, с вами Кэссиди и я представляю вашему вниманию обзор на советский средний танк периода Великой Отечественной войны Т-34 с орудием Л-11. Чем же примечательно в историческом плане именно эта модификация? Именно эта модификация 34 в июне 1941 -го года встретила танковые армады немецко-фашистских войск. Но надо быть честным до конца, уже в феврале 41 -го года на 34 поставили уже другое орудие, F-34. Основным вооружением Т-34 ранних выпусков, 40-й год, начало 41-го, являлась 76 миллиметровая пушка образца 38 1939 -го, 39 -го годов, L-11. Длина ствола орудия 30,5 калибров. Что сообщало начальную скорость бронебойному снаряду, целых 612 метров в секунду. Интересно, что модификация Т-34 с орудием l 11 выпускалась сравнительно недолго. Уже в феврале 1941 -го года на Т-34 стали ставить орудия f 34 Всего же Т-34 ранних выпусков к 22 июня 1941 -го года было выпущено порядка 1066 танков Т-34. Еще раз повторюсь. Только часть из этих танков была вооружена пушкой l 11 Броневой корпус нашей 34-ки с собиравшийся из скатных плит и листов гомогенной стали. После сборки подвергавшийся поверхностной закалке. Лобовая часть состояла из сходящихся клинов броневых плит толщиной 45 мм. Верхняя, расположенная под углом 60 градусов, и нижняя, расположенная под углом 53 градуса. Отличная броневая защита для среднего танка. И в нашей игре вы по достоинству оцените эти качества. Итак, Т-34 с орудием Л-11. Что же у нас есть? Изумительная машина для игры на начальных эрах. У нее есть все положительные характеристики, которые нужны для победы. Мы же с вами начнем по порядку, какие модули качать в первую очередь. Купив этот танк и поставив его в ангар, замечаем, что у нас нет бронебойных снарядов. В наличии только шрапнельные или фугасные. Бронебойный снаряд прокачивается буквально за пару боев. Берем его первым, потом прокачиваем артиллерийскую поддержку. Хороший плюс для нас. Дальше можно качать все остальное, в принципе без разницы. На начальных эрах этот танк чувствует себя вольготно, можно сказать. Очень легко и непринужденно. Ему в принципе нет достойных противников. Дерзкие прорывы по флангу или продавливание направления все это танк может сделать. А также стоять и на довольно больших расстояниях поражать танки противника. 76 миллиметровое орудие со своим бронебойным снарядом способно и на это. Обратим внимание на видео рядом сейчас. На карте я посмотрел, что левый фланг противника свободен, и я бросился в него. У нашего танка 26,5 тонн веса на 450 лошадиных сил. Удельная мощность получается 17 лошадиных сил на тонну. Очень резвый, очень динамичный, очень маневренный танк. На нем приятно преподнести сюрприз для своих противников, показаться там, где его не ждут. Вот и сейчас противник подумал, что план свободен и поехал по ущелью вперед, не ожидал меня увидеть, но я успел среагировать. Я развернулся и сейчас собираюсь его забрать. Я не собираюсь останавливаться и давать возможность противнику выцелить мои слабые места. Я стреляю прямо на ходу, сближаюсь с противником вплотную и уничтожаю его в ближнем бою. Возможно, я сейчас предпринял рискованные действия, но поверьте, поиграв немного на этом танке, вы сами так начнете играть. Уж очень крепкая броня у этого танка, и я, конечно, пользуюсь ее плюсами. Также надо отметить углы вертикальной наводки. У нас они несколько специфичны. Минус 5 градусов отрицательный и положительный до плюс 28. Немного поиграв на этом танке, вы почувствуете, что вниз вам не хватает. И будете пытаться решить эту проблему как-нибудь. Например, съехать немного вперед. Или же позади себя найти какой-нибудь холмик. И наехав на него, вы немного приподнимете заднюю часть танка. Что даст вам возможность опустить орудие. Играя на этом танке, он вам предоставит свободу выбора действий. То есть вы будете навязывать противнику манеру игры. Вы сможете смело выбирать тактику, в которой хотите играть. И действовать уже от этого. Противник же побоится вас. И скорее всего будет прятаться за камнем. Ну а пока я здесь стоял и настреливал фраги. Очки моей команды неумолимо убывают. И моя команда победными шагами идет к проигрышу. Так что взяв эту машину, знаете что все, всецело зависит от вас. Поговорим немного о броне. Броня 45 мм. Практически круговая. Есть слабые места. И их нужно прятать. Прежде всего это люк механика-водителя, а также пулеметное гнездо. Моторный отсек с тыла защищен 40-мм броневой плитой. Башня у нас защищена со всех сторон 45-мм броневыми листами. Все бронеплиты установлены с рациональными углами наклона, так что на них стоит надеяться. Но лишний раз я бы вам не советовал высовываться под снаряд. В режиме реалистичных боев... Эта машина просто уничтожитель немецкой техники. Некоторые немецкие танки имеют бронебойно-подкалиберные снаряды, которые, в принципе, нас пробивают довольно легко, особенно в уязвимые зоны, ослабленные, так сказать. Но зато для нашего орудия нет никаких ослабленных зон. Мы просто наводим его в противника, выстрел и практически всегда ваншот. При условии, что у вас уже есть бронебойный снаряд. Еще раз повторюсь... Сперва у вас в наличии только шрапнельный, там максимальное пробитие порядка 30 мм на 10 метров дальности. И осколочный фугасный, ну и с него разве что ворон пугать. Если честно, танк получился несколько имбалансным. Для него в принципе нет противников единственное, кто может составить ему достойную конкуренцию, это он же сам. Но это в аркадных боях. Хотя придерживаюсь грамотной тактики в боях Т-34 против Т-34, и с ним можно легко справляться. Обратите внимание, сейчас я еду просто вперед. Заметил, что противник на Т-34 объезжает вправо. Видимо, он меня не заметил. Но я-то его прекрасно увидел. И вот он меня замечает в самый последний момент, когда уже в принципе поздно. Я не выкатываюсь под его выстрел под прямым углом, специально держусь несколько ромбом. Но и стреляя в моторный отсек, конечно же, он сразу же загорается. Я на этом не останавливаюсь, использую свою динамику и... Еду вперед, продолжаю продавливать фланг Очередной Т-34 стреляет по мне, но он стоит на месте И это его минус Заметьте, что делаю я в лоб перестрелки, конечно же, бесполезны. Я не еду на него под прямым углом, а держусь несколько ромбом по отношению к нему Проезжаю еще немного дальше, оказываюсь у него с борта Один выстрел и он отправляется в ангар если же в ходе боя вы попали лоб в лоб против вражеской 34 то зная слабые места и ослабленные зоны в броне, в лобовой броне 34 вы справитесь и с ней. Я про них уже говорил, однако повторюсь. Люк механика водителя, а также пулеметное гнездо. Если же у вас не получается уничтожить противника, можно попытаться стрелять в погон башни. Очень часто критуется привод поворота башни. И башни уже не поворачиваются. Ну а с таким танком справиться намного легче. Итак, я уже уничтожил одну, вторую, третью 34. Ну и я решил захватить точку. Ну и сюда на точку уже успел подъехать очередной противник. И это снова 34. -ка. Динамики у меня нет, однако я еду на него. Надеюсь, что он пропустит меня в борт, и я его так уничтожу. Однако противник раскусил мой зверский план. И встречает меня лобовой проекцией. Я опять держусь по отношению к нему ромбом, и у нас завязывается танковая лобовая дуэль. Моему противнику улыбнулась удача, и у меня поврежден привод наводки. Опустить орудие у меня не получается. Мало того, что мое орудие плохо пробивает лобовую проекцию 34-ку, так у меня еще и орудие не опускается. Замечаю позади противника некий холмик, и пытаюсь довернуть на него Выглядит это неуклюже, но я считал секунды до следующего выстрела противника, поэтому было безопасно. Перезаряд нашего орудия порядка 6-7 секунд. Противник, видимо, не раскусил моего плана, и у меня получается сделать задуманное. Теперь я сдаю немного назад, заезжаю на холмик, и... Все, я смог навестись. Выстрел. Я его уничтожил. Не знаю, каким чудом я его пробил, но 34-ка тащит. Нужно еще кое-что уточнить по этой машине. Для своего уровня именно это Т-34 с L-11 несколько небалансно, И разработчики, конечно же, работают над ее оптимизацией. Так что пока с теста эту машину уже убрали. Машинка получилась классной и фановой. В общем, я закончил. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Обязательно комментируйте. Всем удачи. С вами был кесади Всем пока.